Всем привет! В эфире Универ а в студии я, Камиль Гемоздинов. Сегодня вы увидите. В Казани прошел финал конкурса инновационных проектов Татарстана. Под эгидой КФУ пройдет конференция по сердечно-сосудистым заболеваниям. В городе сохранится теплая погода. В Казани прошел финал 15-го регионального конкурса для инновационных проектов Республики Татарстан. Подробности смотрите в следующем сюжете. 17 декабря в Казани состоялся финал ежегодного регионального конкурса для инновационных проектов Республики Татарстан. Более 170 заявителей из 2000 участников получили премии и средства на развитие проекта. Конкурс состоялся в 15 раз, а организаторами традиционно выступили инвестиционно-венчурный фонд Академии наук и Министерство образования и науки Республики Татарстан. Также участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Эти 15 лет это... Были хорошие школы, и на самом деле, вот и команда она у нас сформировалась, и партнеры наши. Все федеральные возможности, которые есть, они реализуются у нас. Без этой поддержки, наверное, было бы сложно. И во-вторых, мы республики инновационные, мы республика, которая ставит перед собой серьезные задачи, и, конечно же, тот образовательный научный потенциал республики и промышленный потенциал, он должен работать во благо вот тех задач и целей, которые мы ставим. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», среди которых была ученица IT-лицея Казанского федерального университета Миссарова Альбина. Мы разрабатываем мобильное приложение как помощь для носителей города Казани в поиске парковочных мест во дворах или на парковках торговых центров, там, где нет специального счетчика. Мы сейчас занимаемся разработкой и развиваемся не только в одном направлении, но пытаемся найти несколько разных решений, чтобы посмотреть, какой из них окажется наиболее эффективным. В рамках республиканского конкурса прошло расширенное заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, в котором принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Под эгидой КФУ в Казани пройдет конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Она призвана повысить уровень практикующих врачей в данной области. Подробности далее в сюжете. 20 декабря в 10.00 в Гранд-отеле Казань состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Мероприятие будет проходить под эгидой Казанского федерального университета и университетской клиники КФУ. Мероприятие, которое мы планируем 20 декабря, в текущую пятницу, будет состоять из двух блоков. Первый блок – пленарное заседание, на котором выступят ведущие кардиологи нашей страны. Профессор Альбет Сарварч Галявич, профессор Кабалава, профессор Агеев и профессор Ежов. Все врачи, все слушатели этого мероприятия получат самую современную информацию, самую точную информацию из первых уст ведущих кардиологов. России. Специалисты обсудят результаты клинических исследований лекарственных препаратов с позиции доказательной медицины, внедрение в клиническую практику подходов к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Лекторы изложат современные методики ведения больных с острым коронарным синдромом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Представительство очень у нас авторитетное, потому что э, те специалисты, которые будут э, докладывать на пленарном заседании, это все-таки врачи-кардиологи, мирового уровня и мирового масштаба, известные не только в нашей стране, но и за границей. Мероприятие запланировано в формате непрерывного медицинского образования врачей. Планируется рассмотреть сложные клинические случаи, что позволит врачам обсудить и высказать свою точку зрения в вопросах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной Смертности номер один в нашей стране. и э, Инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, инсульты – это наиболее важное заболевание и наиболее важная причина смерти. Э, наша задача стоит уменьшить сердечно-сосудистую смертность. Мы должны бороться и с артериальной гипертонией, и с инфарктами миокарда, и с хронической сердечной недостаточностью. Собственно говоря, вот это самое важное для нас. Напомним, ранее мы сообщали, что в отделении функциональной диагностики университетской клиники КФУ с этого года применяется 12-канальное холтеровское мониторирование. Оно позволяет непрерывно фиксировать электрокардиограмму пациента на протяжении 24 и более часов на специальный регистрирующий аппарат, чтобы определить и контролировать правильность и эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Камиль Гемоздинов, Леонард Валитяров, Универньюз. До Нового года осталось совсем немного времени, и в предновогодних хлопотах оно пролетит очень быстро. Несмотря на праздник, не стоит забывать о собственном здоровье. О том, как подготовить организм к предстоящему мероприятию, расскажем в нашем сюжете.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 В Казани продолжает сохраняться теплая для декабря погода. Что стало причиной аномальной зимы, объяснил метеоролог Юрий Переведенцев. Смотрите в следующем сюжете. Профессор Юрий Переведенцев рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни. В этом году первый месяц зимы очень теплый. Согласно данным гидрометцентра, температура воздуха будет 0 градусов. По народным сказаниям, 19 декабря считается днем никольских морозов. Но столбик термометра поднимется до плюс 2. А это значит, что никольских морозов не будет. Есть такое понятие «никольские морозы». И в этот день по статистике, по нашей многолетней статистике, в 75% случаев температура должна меняться от минус 20 до минус 30 градусов. А завтра мы получим плюс 2, плюс 3 градуса. Но ну, в отдельных случаях, уж куда мы опускаемся до климатической нормы, сейчас средняя случай температуры должна быть минус 9 градусов. Огромная температурная аномалия, которая составляет 9-10 градусов, обусловлена теплым воздухом с Атлантики. В этом году преобладали воздушные потоки Запада, которые в летний период понижали температуру воздуха, а в осенне-зимний повышали. То есть... Все это объясняется тем, что на нас сильно действует Атлантический океан. Он приносит теплые воздушные массы, они распространяются по, всю, по, сути дела, по всей территории России, и даже за Уральский ребят, в Сибирь уходит и так далее. И поэтому декабрь оказался у нас очень теплым. То есть основа всего здесь циркуляция атмосферы. Воздушные массы приходят с запада, если бы они приходили с севера, с Арктики, было бы у нас холодно. Если бы они приходили с востока, если бы там был Сибири, сибирский склон, а его в помине нет, у нас тоже было бы прохладно. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у нас все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!